И сегодня мы на сериале Полина на Малина, шеф И сегодня мы готовим венские вафли. Мы добавили 380 килограмм творога и 3 яйца. Добавляем 70 килогр... килограмм сахара. Теперь добавляем разрыхлитель. Теперь добавляем 170 грамм муки и разрыхлитель. Перемешиваем до однородной массы. Для вкуса добавляем ванилин и перемешиваем. Вафельница нагрелась, смазываем маслом. Докладываем тесто. Выравниваем и закрываем. Проверяем. Все готово, достаем. Украшаем сливками и ягодами. И